Бахан, 10 долларов. Братан, ну все окей с тобой. Ну что ты с этой бабенки своей бывшей какой-то ноутбук стрясти пытался? Что за мелочность? А да и зачем давать ей повод? Это не ноутбук. Я не знаю, почему пишет ноутбук. Это огромный системник. Я узнал его стоимость у Поповича из Godlike машин, который его собирал. Он стоил 480 тысяч рублей. Я не знаю, откуда вы взяли про ноутбук, про то, что он стоил 480. У меня чеки есть. Это не то же самое. Дело в том, что это мой компьютер. Я не обязан отдавать, блядь, 480 тысяч рублей. Это много для меня. Ноутбук какой-нибудь жалкий за 80 тысяч. Я и купил, кстати, ноутбук. Если вам интересно. Ноутбук-то я купил. Но это полноценный игровой топовый ПК который при покупке стоил 480. Сейчас он стоит, понятия не имею, сколько он стоит. Мне даже Попович не рассчитал. Я прикидываю, от 600 до 800 тысяч он стоит. При том, что большинство этих комплектух даже не купить. То что повод давать, да я не давал повод, я просто сказал, что я его не отдам. Это был, блядь, студийный компьютер. Типа, которым она могла пользоваться, блядь. Я не знаю, хуль ты до меня доебался, блядь. Что за мелочность? Нихуя себе мелочность. У тебя есть лишние 480 тысяч? У меня нет. Я тут сижу, собираю 100 тысяч рублей, чтобы отдать долг добряку. Я похож нахуй на человека, у которого есть лишние, блядь, 480 тысяч. Я просто охуеваю, блядь, ёпта. Почему, блядь, да почему? Ебать, чувак, а ты бы что сделал на моем месте? Я и так сделал все, что мог. Я против нее слова не говорил. Я ей отдал 600 тысяч, которые у нее при обыске. Украли, блядь. Все, я ей хату снимал. Какой? Еще и компьютер. Это не ее компьютер, это мой компьютер. Отстаньте, блядь. Все, я хочу эту тему закрыть раз и навсегда. Хотите, выбирайте, блять, ёпта, Это как вот развилка в играх Telltale. Либо вы идете, верите в ее истории про то, что у меня там член 13 сантиметров, блять, про то, что я там собаку телефоном пиздил. Либо, блядь, ёпта, сюда. Ко мне. Я, я большего бреда про себя в жизни не слышал, блядь, ёпта. И уж тем более, откуда, блядь, компьютер стоил 180 тысяч, блядь, с такими видеокартами, с такими спеками в том году, блять. Ничего я не отдам. Это мой компьютер, он принадлежит мне. Вы уж простите, ребята. Я вот меня так взбесило на этом шоу-пуле, все такие, я бы отдал, я бы отдал. Так вы и отдайте. Ебать вы гении, блядь, вообще. 480 он стоил при покупке. Чек есть. Вы такие легкие, 480 тысяч, блядь, с плеча. После того, как уже 600 отдал. Ну ладно, дело ваше. Ебать вы богатые тогда, я ебал, что мне под 10 долларов донатите, а давай мне задонать, блядь, сейчас 600 тысяч, я дам прям сейчас, блядь, возьму, блядь, ёпта, отправлю, блядь, ёпта, курьером, все, пускай забирает. Че ж ты такой богатый, блядь, давай, кидай, 600 кусков, блядь, с тебя, это минимум еще, он сейчас, скорее всего, 800 стоит, ты сейчас эти комплектухи просто не купишь.